С 1 по 5 ноября 2021 года в городе Раменское стоялся второй семинар для тренеров по бадминтону, на котором тренеры со всей России и некоторых зарубежных стран прошли курс по повышению квалификации по программе Badminton World Federation Level 1. География участника впечатляет. Значимость этого события для российского бадминтона не поддается никакому сравнению. И об этом нам расскажет главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Геннадьевна Майорова. Мировая федерация бадминтона имеет такой цикл обучения тренеров по всему миру. Здесь могут участвовать инструктора, бадминтонисты, которые играют, умеют играть И тренера, которые хотят повысить свой тренерский уровень Очень интересное мероприятие, много занятий технических, тактических Здесь приехали тренеры с разных регионов и даже есть иностранцы, белорусы, армяне. Мы надеемся, что этот курс приведет нас к тому, что уровень подготовки технической и тактической спортсменов в России будет намного выше. Те тренеры, которые сдадут экзамен по окончанию этого курса, они получат сертификат Европейской Федерации Бадминтона. Этот сертификат он дает вам разрешение работать на клубном уровне тренером бадминтона, преподавать бадминтон в Европе. Поэтому интересное мероприятие, есть смысл, как бы, может быть, на следующий год постараться и участвовать в таком курсе. Так как я был участником этого семинара, то я расскажу вам свои впечатления. Я был на многих любительских сборах, так как сам их организую. Я был на детских сборах, но побывать на сборах, где участники твои коллеги-тренеры, это что-то непривычное. Мы все друг с другом были заочно знакомы, где-то когда-то пересекались и так далее. Поэтому нам было очень легко наладить общение друг с другом с первых часов. Далее нас разделили на команды и в таком составе мы начали подготовку к нашим экзаменам. Сам курс, по моему мнению, можно обозначить всего лишь двумя словами – разрыв шаблона. Конечно же, из тренерской практики некоторые аспекты были для меня известны, но только лишь некоторые. Методика обучения, новые техники выполнения ударов, новые принципы тактики и философия игры. В итоге ты понимаешь, что большая часть твоих знаний просто устарела. И было видно, что подобные мысли преследуют практически каждого. А когда подошла очередь сдавать экзамен нашей команде, то тут-то я понял, что очень многое упустил из того, что хотел продемонстрировать. Но к моему большому счастью, экзамен я все-таки сдал, хотя у меня было острое ощущение, что я был где-то на грани провала. Какой, по моему мнению, итог этого мероприятия? Да, несомненно, у всех тех, кто сдал экзамен, появился сертификат тренера БВФ. Но что самое важное, это то, что получены новые знания, получены новые эффективные методики обучения. А это означает, что с того момента, когда тренер, окончивший данный курс, будет тренировать своих подопечных по-новому, то грядет тот день, когда золотая олимпийская медаль будет висеть на шее российского бадминтониста.